Тебе удалось выжить. Если твоя решимость не пошатнулась, ДЦАК ждет. Вот координаты. Последнего убежища. Жди там. Ну лады, чё? tiny mom Я завела патч на твой оптик. Теперь у тебя есть доступ к нашей системе безопасности. Она настроена таким образом, что я просто не смогу пустить того, кто не состоит в дэдсек. Тебе придется делать все вручную. А, короче, если я обойду эту типа защиту, я сразу стану дэдсек, ага. Алло, После раннего, осталась без Я ей рада. Ты от Сабины, да? Ну, тогда увидимся внизу чуть позже. Ёпт. Ну чё, погнали. Йо, есть тут кто? Блин, а где свет-то? Детсек не обнаружена. Идентифицируй себя, иначе я взломаю твой оптик и буду вслух читать тебе все твои письма, отправленные по пьяни, пока ты не умрешь от голода. Слышь, если у тебя такие траблы, перетри с Сабиной. Это она мне прислала. Сабина жива? Ну, хоть какие-то хорошие новости. Я Бегли, абсолютно точно не украденный, продвинутый и помощник Дэдсек, и, похоже, пару месяцев я простаивал. Неважно. Давай-ка ты подключишь меня к сети Дэдсек, чтобы я стал могущественнее, чем ты можешь себе представить. В смысле, наверстал упущенное. Иди, скачиваю нашу базу данных, архивы новостей, о... о, о нет. Детсек ответственен за серию взрывов в Лондоне, унесших в жизни множество людей. Далтон Вольф мертв. Я оставил вас буквально на секунду, и вы все тут же прострали. Эд Бегли, че не врубилось. А если беспределил не Дэдсек, то кто? У меня провалы в памяти, начиная с момента, когда Далтон... Точнее, будем честными, когда я обезвредил бомбу в парламенте. Я Клэр Уотерс, и мы говорим о Дэдсек, группе активистов, которую власти считают террористической организацией. У меня нет информации о том, что случилось после того, как меня отключили, но я могу предположить, что в теракте замешана группа хакеров, известная как «Нулевой день». Думаю, именно они устроили взрывы и подставили Дэдсек. Подойди к моему терминалу. Сабина на связи. Подключаю Сабину Бранд и рекомендую слушать ее очень внимательно. Ну здравствуй, рада, что ты здесь. Бэгри, боже, как я рада слышать твой безумный голос. Память не пострадала? И еще как пострадала. Последняя запись нападения на наш штаб и одна зацепка. Нулевой день. Звучит знакомо? Нет. Но в штаб-квартиру ворвались люди в черном. Такие же были в парламенте. Работали вместе. У нас не было шансов. Они всех перестреляли. Ч, прям всех? Ёпта, а ты как сбежала? Через канализацию вылезла в кандане Мне помогли выбраться из города. С тех пор я торчала на севере. Разумно. В городской системе наблюдения ты одна из самых приоритетных целей. При первом же распознавании лица тебя бы нашли и убили. сейчас прессует, мама не горюй. Я типа за вас, ага, реально. Но что-то ты рискованно сейчас. Риск. Мало кто знает о риске больше меня. Я потеряла всех и все, что у меня было. Ну вот что мы имеем. Лондон летит в пропасть. И если Дэдсек не спасет город, поверь, никто не сможет. Без сопротивления не выжить. Ты первый шаг. Что скажешь? Я скажу. Погнали, чё. Брав! Отлично, новый пользователь. Добро пожаловать в Дэдсек. Конечно, выпускать тебя на волю голый и скулящие от бессилия безответственно. В убежище ты найдешь снарягу, которая входит в набор начинающего Дэдсековца. У нас есть крайне хитроумный способ борьбы с системой распознавания лиц. Называется маска. И, кстати, я бы хотел поговорить о твоем гардеробе. Его пора обновить. Ну, серьезно. Конечно, новые красивые игрушки — это клёво, но не стоит забывать об основах. Тебе придется научиться драться и получать по морде. Если попрешь на Альбион с оружием, тебя попросту пристрелят. Мы хотели бы избежать сопутствующих потерь. Дэдсек старается не использовать огнестрельное оружие без крайней необходимости. Уже познакомилась с Кони Робинсон? Она владелица паба и давняя союзница Детсек. А еще чемпион по боксу среди любителей. Отправляйся на ринг, и она покажет тебе, как не дергаться, если тебе вот-вот... Начнем -во... с самых простых ударов. Давай, бей меня. Тебе нужно пробить мой блок. Ищи слабое место. лучше. Все отлично. Живо вставай на ноги. Нужно создать дистанцию. Вот так. Все отлично. Осталось освоить один навык Навык социализации Другие члены команды уже прибыли Почему бы не поболтать с ними? Добро пожаловать, чел Отлично Вот и нашел друзей по себе как здорово все случилось так быстро сходу привет реши все проблемы лондона да походу глупо было ждать тренировок поздняк уже будем короче узнавать все по ходу дела что ж раз уж теперь вы все закадычные кибер друзья пора поговорить с аминой Просто отлично. В убежище появились люди, и это круто. Если мы хотим спасти Лондон от окончательной гибели, нужно возродить сопротивление. Вербовать. Учить. Снабжать снаряжением. Люди сами хотят сражаться за свой город, я уверена. Нам нужно показать, что досек на их стороне. Итак, самое важное. Служба оперативного реагирования, она же СИРС, она же Гестапо с получила технологию наблюдения, которая называется ДР-реконструкция. Это последнее слово в области нарушения прав на частную жизнь, и мы можем воспользоваться ей, чтобы найти нулевой день. Постой, подумай, что ты делаешь. Если мы хотим, чтобы нас перестали считать толпой кровожадных головорезов, нужно предпринять какие-то меры. Сама решай, что и как будешь делать, но не забудь, что ты теперь датсек. Чуть он вздумал козлить, а? Подозрительная личность. Похоже, он пытался взломать сеть службы здравоохранения. Охереть! час вот-вот двинет кони. Им только членоголовых хакеров не хватало. Точно! А если он загрузил туда легко определяемый код? Или открыл легко закрываемый бэкдор? Боже, на то, чтобы все исправить, уйдут секунды! Короче, подключи меня к серверу больницы, и я все сделаю. В Вкурила. Я спрашиваю, что она она Все лучше результаты, все меньше возможностей. Мы в XOTEC верим в то, что усердный труд должен оплачиваться. Стартовые позиции, обучение, курсы переподготовки — все, что нужно начинающему специалистам. XOTEC строит не только дома, заводы и офисы. Мы строим карьеры. Если понимаешь, что не тянешь или просто хочешь немного выдохнуть, всегда можешь уступить цену своим новым сокомандникам. Решать тебе. Да, очевидные плюсы работы в коллективе. Ну, окей. Месте. Теоретически, я могу использовать доступные данные систем наблюдения, чтобы воссоздать события в дополненной реальности. Получи доступ к ретранслятору, и я солью все метаданные по этой области. не на реальности. Расстановление данных для Юмана, это ж до хера полезная фишка, ага. Конечно, нам нужна эта крутая штуковина, чтобы узнать все про нулевой день. Черт, я не могу склонировать этот софт на наши сервера. Получи доступ к сети, узнаем, откуда можно его подрезать. Здесь есть хаб сети ОС. Введила этот алгоритм в своей штаб-квартире, и мне удалось найти мануал, как настроить систему. А теперь руки в ноги. Мы не сможем украсть их игрушку, если тебя отправят в концлагерь. Но как нам надо быть оттуда херату? Программа находится на сервере на крыше штаб-квартиры Сирс. Тебе надо украсть его и отвезти в пару-тройку густонаселенных мест, чтобы я откалибровал его и создал нашу версию программы. Зашибись, план, конечно. А как я утащу сраный сервер с крыши, а? Нам нужен кто-то с доступом к грузовому или строительному дрону, который заберет сервер. Я бы сказала, это идеальная возможность завербовать в десек тягача. Слышь, а тягач... вроде как из тех кому не впадло топить за этот город да ладно ты из дотек что ли а, поможете мне если время будет ага чё там у тебя в общем срочно нужны были деньги так что я занялся перевозками для келли Ну перевозками через границу контрабанда ясно сперва таскал сыр алкоголь ну так по мелочи все бы ничего но теперь меня подписали на крупную сделку по пушкам а если откажусь от нее просто убьют продолжай не могу понять, что делать. Как мне отвязаться от этих грязных делишек? Наверное, если мы с вами сорвем эту поставку, дальше станет проще. Что скажете? Лады, все сделаем. Спасибо. Слушай, если поможете, я ваш навеки. Ну, в хорошем смысле. Я же сказал, исчез. тебе розовый Если что-то есть, правду. хрен с ним. Профессия? Да. Дрон? Да. Похоже, наш вариант. Ты вроде как из тех, кому не впадло топить за этот город. Да ладно, ты из до тех, что ли? Поможете мне, а? Ну, если не будем в Запаре, а ага. Че там у тебя? Проблема в том, что я тупица. У меня вылезла болячка, лечение которой не покрывала моя страховка. Ну, я пошел к клану Келли, то да се. Теперь я их раб. Может, освободить меня? А? Лады, все сделаем. Если ничего не предпринять, клан Келли так и продолжит доить нашего нового друга. Этой стройкой заведует ячейка Келли с рынка Камден. Любые записи о долге должны храниться там. Ясненько. Нет под рукой нужного инструмента. Всегда можно сменить его на тот гаджет, который подойдет лучше. Охереть. Ну, Норма, они тут развернулись. Это что, Келли перестали раздолбайствовать? Тебе нужен терминал или любое другое устройство, на котором клан Келли может хранить записи о долгах. Конечно, дроны, которые следят за каждым твоим шагом, наводят на мысли, что ты живешь в тюрьме, которая только напоминает город. Но что плохо для общества, для Дэдсек отличные новости. Ты можешь взламывать этих назойливых маленьких тварей и использовать их, чтобы разведывать местность. Вроде как из тех, кому не насрать на Лондон, ага. Говоришь так, будто ты из Детсек. Может тогда спасешь людей, с которыми я собираюсь переспать? Чуть. -чу. Абсолютно все, с кем у меня были свидания, просто исчезли. И отчасти в этом виноват я. Сирс, Альбион, Клан Келли, они все берут данные моего пулера и похищают тех, с кем я провел время. Эм... Вот. Я определил их пособников и ресурсы, которыми они пользуются. Помоги мне найти бывших. Тогда и поговорим. Ладно, посмотрим. Можешь стереть все записи о долге. Таким образом, наш новый друг выберется из минуса, и что важнее, из лап клана Келли. Круть. Удача завершена. Канабис и фентанил. Наконец-то вместе. Спасибо чудесам генетики. Ну, ёмана. Опять не на те вписки ходила. Короче, все чики-пуки. Больше ты, кели не торчишь, ага. Погоди-ка. Выходит, на самом деле вы не террористы? То есть, СМИ нам все врут? А если серьезно, то спасибо вам. Ты вроде как из тех, кому не впадлу топить за этот город. Ты из Детсек, верно? Наконец-то. У меня есть куча полезной инфы. Можем это обсудить. Продолжай. В общем, слушай. Нас с коллегами сократили. Триста человек оказались на улице. А потом они нашли нам замену. В один день. Чё-то реально жесть. А, забей, я в порядке. Вроде встал на ноги. Но меня эта чушь про реструктуризацию не убедила. Мутное дело, короче. Что-то тут не то, жопой чую. У нас работали опытные сотрудники. Не верю, что нас могли уволить вот так. Ага, и датсек, типа должен выяснить, кем вас заменили. В точку. Поможете мне? Я для вас все сделаю. В долгу не останусь. Куда никуда сейчас Сейчас некогда. Не думаю, но... Я на тренировках. Какого хера? Напоминаю, любое изменение официальных программ на оптике, так же, как и установка нелегальных, карается по закону. Не подвергайте риску своих сэштабов и свой город. Тебе, как же ты? Сырады, сырады! Не может! Такой пашмар! Мы, Стар Роджер, хотим разбудить вас, пока это не сделало жизнь. Вот так и надо начинать день. Стар Роджер, вставай, тебя ждет кофе. Детсек побудили правительство дать Альбиону разрешение вести огонь на поражение. Директор Найджел Касс заявил следующее. Террористы из Детсек скоро поймут, что солдаты Альбиона, в отличие от полиции Лондона, закалены в бою и могут постоять за себя. В кабинете премьер-министра заявили, что эта мера, хоть и является радикальной... Крутяк! Необходимо... Рада видеть! Вот, новый оптик. Похоже, это момент истины. Вступлю и все. Прощай, моя привычная жизнь. Привычная? Да нас теперь прям на улице могут валить, ёпта. Знаю, это ад кромешный, Я же не слепой. Но так не просто взять от всего отказаться. Мозг не снашай, а? Все вообще не так. Ты типа рубишься за то, что ты любишь? Да. Верно. Погнали. Добро пожаловать, чу. Так, добро пожаловать в команду и тд. Тп. Нам нужно, чтобы твой большой и сильный друг дрон украл сервер с крыши штаб-квартиры СИРС. – Справишься? – Понял, в пути. Нифига себе! Отвали, что что с тобой так? Да что, да чего именно сейчас? Держусь, и забью тебя зубом в глотку. Ах, ну, зайдем. Достаю. Подойди. Да, конечно. Ты со мной Да, конечно. Я... Не двигайся, нет, стойте. И живо. Не хочешь подчиняться? А теперь? Нет, нет, это недоразумение. Вер. Ну ч, я на месте. Я отмечу сервер с для... событий в дополненной реальности. Так просто до него не добраться. Нужно использовать грузового дрона. Так, сервер погрузил. Думаю, дальше без меня справишься. А, да, не взорвись. Черт, какой-то сраный компу говорил меня на такое. Спасибо. Пока я не скачаю на сервер достаточный объем данных. Загрузка завершена. Мне нужна более широкая выборка данных, так что вот тебе еще одни координаты. Моделирует данные всех систем наблюдения, ближайших дронов сети ОС, оптиков, камер, а потом собирает эти обрывки, чтобы воссоздать картину того, что случилось здесь сутки назад. Обалдеть! Ты слишком далеко. Я использую твой оптик, так что вернись, чтобы продолжить сбор данных. Скачаю данные с оптиков, камер сети ОС, микрофонов, лэптопов. Как думаешь, Сирс использует все это, чтобы смотреть, как люди трахаются? Блин, если вдуматься, используют ли они это для чего-то еще. Бэгли, у нас проблемы. Вот черт. А ты можешь как-нибудь избавиться от своих новых друзей? Пригласи их на вечер керамики или там поделись чем-нибудь слишком личным. Все что угодно, лишь бы добраться до цели. Ладно, похер. Передача завершена. Мне нужен еще один блок данных, так что вот тебе координаты следующего места. обнаружить цель. Пожалуйста, они не отстают! Не дай дроном уничтожить сервер, пока я не закончу. Вылезай из машины и разберись с ними. Хочешь, стреляй, хочешь, закидывай их камнями, хочешь, используй кибербуллинг, мне все равно. Главное завершить передачу. Машина считай разваливается. Еще пару ударов и все. Мы не можем вечно таскать за собой этот сервер. К тому же, надо как-то замести следы. Продолжай. Я перегружу процессор, чтобы вызвать скачок напряжения и сжечь батарею. Электромагнитный импульс уничтожит и сервер, и дронов. Так что, Боже мой, я думал, мне конец. Да, да, мы все просто поражены, что ты еще дышишь. Но не радуйся слишком долго. На очереди следующее задание. зацепка, которая, возможно, позволит узнать больше о нулевом дне и терактах, которые свалили на нас. И я перехватил зашифрованный сигнал. Он непрерывно поступает с места взрыва на ТНМ с той самой ночи. Узнаешь, что к чему. Может, опробуешь новую ДР-технологию, которую мы украли? То есть, одолжили навсегда. Меня не знаешь, но думаю, у нас могут быть общие интересы. Ты издесяк? Может, хоть вы мне поможете? Поглядим, что можно сделать. Что там у тебя? Мы с подругой участвовали в пикетах, требовали усилить контроль за Альбионом. Но последняя акция пошла на Перекосяк. Альбионовцы избили друга дубинками, его увезли на скорой. Он умер, так нам сказали, но тело так никто и не видел. Даже родственники. Боже, как ужасно. Я хочу знать, что происходит. Хотя бы попрощаться. Помогите и поверьте, я в долгу не останусь. Ужасно. Ничего не обещаю, но попробуем помочь. сюда не добрался в тот день. Спасибо еде из паба, иначе лежал здесь вместе с остальными трупами. Разве здание не должны реконструировать? Ни хрена же не сделано. Только шавки альбионовские повсюду рыщут. Что-то тут не так. Я тоже так думаю. Что мы здесь ищем, Багли? Устройство или модуль, от которого исходит сигнал. Похоже, источник где-то среди завалов. Твою мать Вот оно Сигнал исходит от этого фрагмента бота-паука По внешнему виду установить принадлежность не удается Здорово ему досталось Боже Что он тут делает? Трудно сказать Но можно попробовать воссоздать события в ДР И выяснить, имеет ли бот отношение к теракту Получи доступ к ближайшим ретрансляторам Чтобы собрать достаточно данных Для воссоздания сцены в ДР Осталось два ретранслятора. Еще один ретранслятор, и все будет. Теперь взять аудио из этого потока, видео из этих 36 и... Готово. Вернись к боту и я покажу, что случилось в ночь перед взрывом. Понял. келли В смысле клан келли то есть эти мрази замешаны в терактах они просто доставили товар. наверняка заработали на этом деньжат с кем они встречались эта женщина явно не с ними может она из нулевого дня так хватит прохлаждаться, ищи ответы. Можешь сказать, кто управлял ботом пауком? Я завершил расшифровку сигнала. Определить оператора не могу, но такой код связи используется лондонской полицией. Чуть-чуть? То есть копы все видели? Чтобы увидеть продолжение, нужно пройти дальше. У нас в сарае не завалялось устройство квантового туннелирования. Технология квантового туннелирования появится минимум лет через десять, а боты и дроны уже тут. Используй их, если не хочешь ждать. Это мысль. Направь свои человеческие глазные яблоки на содержимое фургона. Понял. Это гексогены системы детонации, идентичная той, что применялась в здании парламента. Нулевой день. Вот, поживее. У нас еще доставки. Это вы разбудите грудь и по всем точкам? Заткнись тебе знать ни к чему. Выходит, нулевой день поручил подготовку взрывов нескольким группам. Разумный подход, когда нужно организовать серию взрывов, сохранив анонимность. Нулевому дню требовалось найти ресурсы и людей, но максимально от них дистанцироваться. И не нужно быть величайшим ИИ-детективом, чтобы заметить, что наибольшую выгоду от событий после терактов получили клан Келли и Альбион. Увы, это все, что мы можем получить из сцены, воссозданной в дополненной реальности. Но если найдем таинственного офицера, который шпионил здесь с помощью Будда Паука, можем узнать что-нибудь еще. Я отследил серийный номер Бода Паука. Его приписали к новому Скотланд-Ярду три года назад. Возможно, там мы найдем информацию о его операторе и задании. Значит, копы напали на след истинных виновников терактов, но почему-то молчали. Что-то тут не сходится. Мы пока мало знаем. Будем делать выводы, когда посетим новый Скотланд-Ярд.